Приветствую друзья, на связи Николай Жаричев, один из основателей Hype Club, самого мощного финансового инструмента. Я очень хочу, чтобы вы сейчас инвестировали 30 минут своего драгоценного времени в свое светлое будущее. И изучили ту информацию, которую мы вам предоставим. Поверьте мне, эта инвестиция окупится вам во много-много раз. Пройдите бесплатную регистрацию, которая вас ни к чему не обязывает. Подключите телеграм-бота и получите всю необходимую информацию. Мы расскажем вам... Как с помощью нашего инструмента вы сможете создать минимум, внимание, минимум 7 источников дохода. Получить инструменты для автоматизации бизнеса, а также пройти очень крутое обучение по финансовой грамотности. И еще много-много всего. Я очень надеюсь, что вы примете правильное решение. Форма регистрации ниже. Ну что, поехали. Поехали.